А как понять, что женщина мудра? Три критерия. Мало говорит. Мало говорит. И раз уж, ну, это и говорит по существу. Мало говорит, и говорит по существу. Это один момент. Второй момент. Не спорит. В любой ситуации она не спорит. Даже когда явно видно, что это не совсем ее мнение, и она, ну, как-то это не ее процесс, но она не спорит. Согласитесь, трудно женщине, чувствуя, что она права, не доказать это. Так вот, мудрая женщина не будет доказывать, что она права. Вот, и третье, когда у нее все... Все. От одежды, обрати внимание, поведение, прическа, все, маникюр и прочее, наполнено нежностью. Нежностью. К сожалению, современные женщины забыли, что такое нежность. А нежность – это удивительная энергия, которая создает совершенно другую жизнь. Даже тот же маникюр, ту же одежду можно выбрать, шить, одеть нежно. Представляешь? Даже в этом, я уж не говорю там нежные слова, нежный взгляд, нежное состояние и так далее. Даже не говоря об этом. А вот такие вещи можно делать нежно. Вот это мудрая женщина.